С вами Алексей, и сегодня мы поговорим о коммерческом предложении, которое есть у нас к вам. Итак, многие люди имеют совершенно разные взгляды на разные виды профессий. Кто-то какие-то виды профессий презирает, считает э, унизительно чем-либо заниматься. Но я лично э, считаю, что каждой профессии есть место на рынке. И сегодня мы поговорим о сотрудничестве с компанией Nature Sunshine. Это фирма-производитель. Крупный бренд, завод, который поставляет продукты по всему миру. Я вкратце расскажу о продукции и о том виде деятельности, в котором вы можете себя здесь проявить. В первую очередь расскажу о компании. Значит, сама фирма Nature Sunshine Products – это завод, которому почти 50 лет. Завод находится в Соединенных Штатах Америки. Он поставляет продукцию в Японию, в Англию, в страны Европы, в Россию, Украину, Казахстан, страны СНГ. Одинакового качества. Для меня это очень важно, потому что ну, я привык к тому, что там, в страны СНГ, там, в Индию, как правило, поставляют э, товар более низкого качества, потому что там зарплаты пониже и так далее. А для компании NSP принципиально делать продукт высочайшего качества, независимо от того, в каком регионе она работает. Что это за продукты? Первое, это продукты личной гигиены чем мы чистим зубы, моем волосы и так далее. То есть э, большинство людей используют зубную пасту, там 200 лет назад люди этим не пользовались. Но э, сейчас это почти в каждом доме, и проблемы пойти купить зубную пасту нет, а проблема есть купить качественную зубную пасту. Так вот, Nature Sunshine, это Sunshine Bright, имеет э, две позиции, э, которые можно даже глотать. То есть, э, например, маленьким детям, у которых режутся зубки, их можно зубную пасту использовать для того, чтобы уходила боль. То есть очень интересно работает, хотя это 17 трав и никакой химии. Я не буду углубляться в каждую зубную пасту, могу сказать, что тюбика хватает на 6 месяцев при экономном нормальном использовании одному человеку. Вторая линейка продуктов это линейка косметики. Это крема, средства по уходу есть крема с эффектом лифтинга, об этом уже можно подробнее почитать. Следующая категория товаров – это моющие средства. Чем мы моем посуду, окна, стираем, убираем и так далее. Следующая категория продуктов, она является самой товарооборотистой. Это категория продуктов дополнительного питания, все, что касается оздоровительной продукции. То есть это фитокомплексы, это различные пребиотики, пробиотики в СНГ, эта категория товаров называется БАДами, хотя сюда входят лечебные соки, сюда входят коктейли для очищения, сюда входят омега, комплексы витаминов. Все, что делает сама компания на своем заводе для своих клиентов. То есть, есть целая категория товаров, которые касаются Очищение организма, восстановление после ковид, программа восстановления суставов, программы очищения противопаразитарные, есть специальные женские продукты, мужские продукты, то есть целый комплекс различных Натуральных средств, которые могут корректировать здоровье ну, в ту или иную сторону. На самом деле великолепные продукты, я использую их в своей семье, маленьким деткам. Я доверяю этой продукции. и считаю, что ну, большинству людей стоило бы их кушать, потому что ну, это А. безопасно, Б-эффект чувствуется. Значит, следующая категория товаров это средства домашней аптечки. Если человек порезался, обжегся. Ударился, отравился, есть средства, которые могут быстро помочь. Итак, с категориями продуктов мы разобрались. Все продукты компания продает те, которые производит сама. Это говорит о чем? О том, что компания сама контролирует качество продуктов, и у нее есть своя собственная сеть клиентов, которую создают такие же клиенты, которые рекомендуют других. Этот метод продвижения товаров называется многоуровневый маркетинг, он же сетевой маркетинг этого можно испугаться, да, потому что сетевуха сейчас на каждом углу, каждый э, первый пробовал себя в сетевом маркетинге, огромное количество людей в этой теме не преуспели, и они высказывают свое собственное мнение на эту тему. Да, были разные компании, очень часто есть компании некорректные, которые существуют полгода там. Как финансовые пирамиды, вытягивать людей деньги потом пропадая. Есть э, компании прямых продаж, которые обучают людей э, навязчивым продажам. Ну и, собственно говоря, сформировалось несколько определенных мнений э, о сетевом маркетинге, о которых я сейчас, сейчас расскажу. Первое мнение что это навязчивая продажа. Что нужно обязательно любыми путями до человека достучаться, чтобы ему продать товар. Ну, безусловно, э, я этим не занимаюсь, и при этом в этой теме я преуспеваю. О чем это говорит? О том, что это делать не обязательно. Второе. Это профессиональные птицы говырны. То есть есть такие менеджеры, которые э, без мыла куда угодно пролезут. Есть люди, которые постоянно говорят и вталкивают товар. Такие менеджеры, которые ходят там, по квартирам, э, продают какие-то там непонятные товары низкого качества, и задача их там, заговорить зубы пенсионерам. Безусловно, сетевой маркетинг к этому не относится. Это активные продажи, не имеющие в принципе никакого отношения к многоуровневому маркетингу. Но есть люди, которые считают, что это одно и то же. Так вот, я вам говорю, как специалист, который занимается этим уже 18 лет, это не одно и то же, это совершенно разные вещи. Следующее, это то, что нужно надавить на человека, то есть некий прессинг, чтобы он подписал контракт, заставить его работать, смотивировать, вдохновить и так далее. И действительно, некоторые люди этим занимаются. Есть такие люди, которые по-своему поняли этот вид деятельности, и если у них там харизма такая давлеющая они наседают на кого-то и начинают этого кого-то обрабатывать, чтобы его там подписать в свою команду. Но это тоже некорректная модель ведения дел. Есть более корректные, при которых не нужно людей заставлять делать то, что они не хотят. То есть можно человеку делать предложение, он принял решение в пользу да или в пользу нет, потому что человек может отказаться э, заниматься тем, чем занимаетесь вы. Это абсолютно нормально. То есть задача... Этого вида деятельности – это подобрать людей, которым эта тема нравится. Вот это очень важный момент. Итак, есть люди, уверен, они есть даже у вас в окружении, которым нравится тема здоровья, оздоравливать свою семью, своих детей, внуков, очищать организм, которые выделяют на это деньги, которые там заваривают какие-то травы, пьют какие-то витамины. Такие люди уже есть. Этот рынок уже частично сформирован. Его можно просто перевести в компанию на спид, потому что товары более качественные. То есть, соответственно, люди с товара более низкого качества легче переходят на товар более высокого качества, чем наоборот. да? Понятно, что люди, если пользовались хорошим, на плохое они слезают, ну, смысл на плохое тратить деньги, если они уже привыкли к нормальным вещам. Так вот, люди, которые переходят на продукты NSP, как правило, уже никуда с этой программы не деваются. Итак, к чему я это говорю? Что э, наша задача в многоуровневом маркетинге делать две вещи. Первое. Это приглашать людей, которые будут этим заниматься, тех, которых это увлечет, тех, кто будет заниматься этим как видом деятельности, посещать семинары, подбирать себе команду, изучать тему, как работать с потребителями, как вести тех, кто начал пользоваться продуктом, как правильно подбирать человеку программу по питанию. То есть людей готовить быть консультантами, менеджерами, руководителями своих клиентских групп и партнерских групп. И второе это приглашать людей, которые будут просто этим пользоваться. То есть у нас есть две категории людей. Есть ну, те, кто тратит деньги в компании спи те, кто кайфует от этой продукции, те, кому это нравится, есть те, кто будет зарабатывать. Безусловно, тех, кого, кто будет зарабатывать, их меньше. Ну, если мы придем в ресторан, официантов меньше, чем клиентов. Ну, логично, да? Здесь то же самое. 94% это клиенты компании, которые берут для себя продукты, ему он нравится. И 6% это те, кто с компанией как-то мало-мальски двигаются. Кто-то продает продукцию и видит эту деятельность только так, кто-то строит Структуры и делает их очень большими. Кто-то просто ведет клиентов и там, зарабатывает какие-то небольшие или средние деньги. То есть в сетевом маркетинге с компанией NSP мы можем себя проявить в разных амплуа. И если мы ведем клиентов, это одна ситуация. Если мы строим команду, это другая ситуация. Если мы освоили и то, и то, это ситуация третья. Итак, я как человек, который этим занимается конкретно в NSP 16 лет, могу сказать, что этот вид бизнеса, он достаточно сложно осваиваемый это не так что вот знаете человек не мог э, освоить профессию дворника значит попробовал себя э, там в чем-то еще не преуспел значит потом в чем-то еще не преуспел и тут он значит придет в нсп и преуспеет как правило люди которые все бросают и в НСП у них не получается потому что этой теме нужно обучаться потому что э, это требует времени потому что есть некоторые сложности в работе э, потому что как правило, кишка ТНК довести дело до конца. Большинство людей так. Большинство людей они бросают начатое, так и не заработав. И потом эти люди создают некое общественное мнение. То есть давайте мы не будем ориентироваться на общественное мнение, а ориентироваться на людей, которые эту профессию освоили. И мое предложение к вам эту профессию освоить. В этом сложности, безусловно, будут. Но, как и любая другая профессия, она осваиваем так вот для того чтобы попробовать себя в этой теме нужно несколько моментов первое попробовать продукцию на себе чтобы убедиться в ее качестве потому что если человек эээ, ну не попробовав продукт начинает его куда-то пропихивать это смотрится тоскливо честно скажу второе подкорректировать свое умение общаться с людьми я знаю что есть те кто не любит людей кто не умеет с ним общаться или у кого есть профессиональная деформация той работы на которой они работали там Давить на людей, допрашивать там, или, или, или наоборот, слишком сильно служить. Эти вещи тоже нужно корректировать в нашей профессии. То есть нужно обучиться методикам работы с людьми. Следующий момент – это начать давать информацию людям, с которыми мы знакомы, раз, и начать транслировать эти же самые вещи в социальных сетях, два. Многие люди думают, что вот я не буду давать информацию знакомым, а вот начну работать там только в социальных сетях. И, как правило, этих людей не получается. То есть лучше всего параллельно осваивать и те, и те вещи. Но в целом я не вижу никакой сложности в том, чтобы дать информацию о хорошем предложении своим знакомым, котором, с которыми вам хочется поделиться, и в том, чтобы начать делиться об этом информацией в соцсетях. Тем людям, которые за вами следят, и тем новым людям, которые будут за вами следить. сетевой маркетинг — это не так уж плохо. Это не так уж страшно. Вы это сможете освоить. И самое главное, что вы эту информацию получили, и не надо говорить о том, что эта информация к вам не попадала. Итак, что же вы получите в результате освоения этой профессии, потому что это занимает огромное время, и вам важно узнать, зачем я это делаю, да, то есть какую цель, что я получу в результате, если я освою профессию э, такая, которая называется многоуровневый маркетинг с компанией NSP. Итак, э, люди в квалификации э, высшей компании НСПИ, э, чем директоров, могут себе позволить купить несколько квартир год люди в предыдущей квалификации могут себе позволить купить одну-две квартиры в год И не говоря о том что люди покупают как правило машины уже не в кредит а просто за наличные вот для них премиальные марки это уже так надо не надо хочу не хочу вот люди в квалификации директор-консультант это те кто зарабатывает примерно от пяти тысяч долларов до десяти тысяч долларов ежемесячно. Это люди, которые, как правило, уже ну, закрыли свои вопросы финансовые, начали очень плотно путешествовать, и именно на этой квалификации люди имеют огромное количество свободного времени, и у них закрыты все финансовые вопросы, они могут себе позволить жить как, как миллионеры, хотя при этом э, это такой зажиточный средний класс. Директор-консультант достигается от трех лет до семи, эта квалификация, как правило. Есть предыдущая квалификация директор-ассистент, это от трех долларов до 6. То есть вот ориентируйтесь на что, к чему можно прийти, директор-ассистент, это два, пять лет эта квалификация делается. Предыдущая квалификация лидер-менеджер, это человек, который поработал в компании от, как правило, года, доход полторы тысячи долларов а более меньших квалификациях вы можете узнать у человека который дал вам это видео сейчас я хочу рассказать о самом важном вот для того чтобы преуспеть в этой теме нужно первое усилие второе время не бывает так что вот каким-то раз резким спринтом вы прыгнули и у вас все там получилось да? некоторые люди считают что вот у всех так а у меня получится как-то по-другому. Давайте ориентироваться на то, что сначала нужно стать профессионалом, а потом к вам придет шикарный финансовый результат. Итак, если вам понравилось это видео, то шагайте дальше и получайте более подробную информацию о том, как тут преуспеть. До встречи, с вами был Алексей.